Вот хороший университет без науки ⁇ это гиблое дело. <смех> университет, если не будет заниматься наукой, то пересчитывать учебники студентам, знаете, это дело давно прошло, уже кончилось. Да? И, конечно, самое главное, конечно, чтобы в университете, в институте была мощная наука. Вот в этом смысле я могу привести такую цифру. Вот в этом году, в 2016 году мы опубликовали около 300 статей, которые вошли в баз данных Скопуса и Web of Science. Это институт. Институт опубликовал, да. В принципе, вот для сравнения могу привести такую цифру. Это примерно столько же, сколько опубликовали вместе КАИ и КХТИ и еще несколько вузов Казани. Примерно. Вот в этой области. То есть, публикационная активность у нас очень хорошая. То есть, мы наукой, конечно, хорошей занимаемся. Потому что не занимаясь хорошей наукой, невозможно двигаться сегодня вперед. Если... Ну, что такое прикладные исследования? Да? То есть, кто-то придумал, а мы тут внедряем. Да? Но это какой-то уровень, уровень компании, отраслевого института, на самом деле. И вот 300 статей в этих базах данных. Причем, это не статьи, которые там, вот, каких-то мусорных журналов, как сейчас называют. Да? А эти статьи все. Это все статьи, мы этим занимаемся. Это достойно, самых достойных журнала, который имеет достаточно высокий импакт-фактор. Вот э, импакт-фактор самого, самой хорошей статьи, он которые мы опубликовали в этом году, 14, около, около 15. 15 импарк-факторов ⁇ это гигантский импарк-фактор. Это ну, не все скажем, журналы. Ну, хороший журнал, когда у вас импарк-фактор 1, 2, 3, там, 4, 5, это уже очень высокий. Какие-то огромные импарк-факторы, Science Nature, это там, 20, 30. Да? Вот одна из наших статей, опубликованная в журнале с импарк-фактором 15. 14, 99, 14, 9, по да? вот. Очень много статей э, с импакт фактором вот, э, больше десяти. Это, вот, например, Ганвана Рисеч такой есть, да, журнал, который вещает, скажем, древние континенты, вот, как они двигались. Там, да, вот, у нас там есть статьи. Потом э, Science Review, то есть, вот, э, значит, обзоры в области значит, э, наука о Земле. Там у нас две статьи в этом году вышли больших обзорных статей, которые им фактор там тоже около 10, 8 с чем-то. Вот. То есть это как бы само одно другое не заменяет. Я считаю, что если институт перестал публиковать статьи, то вряд ли в ближайшем будущем у него появятся какие-то новые направления, новые успехи в области создания и развития технологий. Вот знаете, конечно, бакалавры это студенты. Бакалавры это люди, которые должны учиться, учиться и учиться тяжелым трудом добывать как бы сказать, базовые знания для развития. Тем не менее, очень многие бакалавры на третьем, на четвертом курсе уже включаются в научные исследования. Они выступают на конференциях с докладами, работают в многочисленных лабораториях, которые мы создали последние 5-6 лет. Значит, к слову сказать, у нас лучшие в университетах лаборатории геохимии, как органической, так и неорганической геохимии. У нас есть приборы, которых вот, ну, нет во а, многих вот, лабораториях, а, академических там, или отраслевых лабораториях. Вот. Поэтому мы сегодня делаем очень много проектов для нефтяных компаний, только для нефтяных компаний, в которых в этих проектах мы не просто делаем какие-то работы, вот, текущие, скажем, да, какие-то определения, а мы разрабатываем новые технологии. То есть новые сервисы создаем, по сути дела, да? вот раньше не было. Вот я могу такой пример привести. Мы сейчас создали такой, э, такой термин трехмерная модель, 3D-геохимическая модель, модель заряжи нефти. Такого названия не было, она была геологическая модель, гидродинамическая модель. Вот мы создали такое понятие, как трехмерная геохимическая модель залежи. Это что дает вообще? Это вообще совершенно новое слово. В мире такого не было. Вот. Это позволяет, например, узнавать, а как мы добываем месторождение, из, из какой части нефти мы добываем? Где остается? И, в конце концов, когда мы там прорвем потоками воды, разобьем ее на куски, мы будем знать, а в каких местах осталось и что осталось. Будем знать. Понимаете? То есть, это вот совершенно новое такое слово. Потом мы создали лабораторию геомеханики. Последний вот буквальный год. Сегодня геомеханика в России, это, знаете, вот, ну, просто на слуху последние 2-3 года, геомеханика, это, ну, это связано вот со сланцевой нефтью, больше связано, да, то есть, когда у вас важны механические свойства пород, когда делают гидроразрыв пласта, то есть, берут в какой-то пласт, закачивают в скважину, закачивают в воду под большим давлением, и те трещины, которые были, они раскрываются, туда закачивают какие-то маленькие шарики, и потом, когда давление убирают, трещины закрываются, не совсем, в итоге мы Увеличиваем площадь скважины в десятки, в сотни и в тысячи раз. Так получается. То есть, мы открываем эти трещины. В итоге у нас площадь скважины была просто площадь скважины. А теперь эти трещины стали тоже площадью скважины. То есть, нефть начала поступать уже из площади не скважины, а в сто раз больше. Это вот гидроразрыв пласта. Это очень важно для добычи сланцевого газа, сланцевой нефти, где породы сами по себе имеют очень низкую проницаемость. И в поступает очень мало. Площадь скважины маленькая. Поступает очень мало продукта. Газа, нефти. Вот. Это геомеханика. Это очень важно. Сегодня у нас э, компании делают там тысячи гидроразрывов. Но геомеханика пока у нас на очень низком уровне. Вот Мы создали такую лабораторию. Сегодня огромное количество заказов в нее поступает. Вот. Мы занимаемся разработкой в этой области. Так, вот. И, конечно, мы сюда студентов привлекаем. Бакалавры. Но, конечно, основные... Э, э, э, значит, э, так сказать, рабочая сила – это магистры-аспиранты. Магистры – это люди, которые закончили бакалавриат, не обязательно наш институт закончили они, они закончили физфак, значит, институт физики, химический институт, КХТИ, там, КАИ закончили, ребята, и строительного института, экологи приходят, да, энергетики приходят. То есть разные люди приходят с разных вузов. Вот. И сегодня мы принимаем магистратуру на бюджет 65 человек, на геологии, 10 человек на нефтегазовое дело, бюджет. Но этих мест не хватает, к сожалению. И люди поступают за деньги. Как бы компании присылают, и люди поступают за свои деньги. И вот у магистра мы сделали одну интересную штуку. Когда человек приходит к нам поступать, магистратура не может поступить, и он говорит, на плату не могу, денег нет. Мы говорим, хорошо, работай. Мы создали центр. Центр моделирования. Значит, вот под Кремлем есть здание, значит, двухэтажный детский садик бывший, да? Вот. В этом здании располагается центр моделирования месторождения и газа. в этом центре есть и некие такие натурные методы. То есть, там есть такая труба горения, так называемая, да, такая система, которая моделирует, как вообще в пласте может двигаться стайльный флюид, там пар, там, и даже фронт горения может двигаться. Да? Вот такая модель. И, кроме того, в этом здании есть масса <класс> лабораторий, где люди сидят и просто занимаются моделированием. То есть, у нас есть программы, все программы, которые в мире существуют по моделированию нефти и газа, мы значит, получили, это академические программы. Но Кроме этого, мы еще закупили программы, которые позволяют делать договора, то есть мы заплатили за лицензию. Вот. И у нас есть свои программы для моделирования разных процессов, которые мы создаем совместно с вот, «Статнефтью». У нас большой проект есть, мы создаем программу для моделирования м, добычи вязкой нефти с использованием пара. Закачивается пар, нефть стекает там и добывается. Да? Вот. И вот эти магистры там, в этом центре, занимаются созданием и обслуживанием моделей для нефтяных компаний. Они получают зарплату, сейчас которой оставляют как стипендию, а сейчас платят вот за обучение. Таких магистров уже человек 15 у нас накопилось. Да? Вот, каждый год, значит, вот мы первый год в прошлом году приняли. Вот. Вот. И, конечно, вот эти магистры это уже как бы почти исследователи. Сейчас их работа заключается в том, что они слушают какие-то курсы современные. А вторая половина – это написание магистрской диссертации на конкретных вот моделях, примерах, образцах. Эти люди берут свои образцы, идут в лаборатории разные, измеряют их, там, потом приходят в центр моделирования и вот уже занимаются моделированием этого месторождения. Там, да. вот. И, естественно, конечно, аспирант. Аспирант – это, конечно, само собой, сказать, это они пишут. Это аспирант – это основная рабсила, которая пишет статьи и работает, занимается основной научной деятельностью, как везде во всем мире. Вот по иностранным студентам, я э, можно сказать так, что примерно в геология геологии сегодня учатся около 1000 человек. Почти там 900 чем, там где-то мы там кого-то отчисляем, причисляем там, да, вот тысячу, тысячу сказать, да, вот в этом году. Из них 240 человек это студенты, э, значит, зарубежные студенты. Причем у нас очень много студентов, не только вот из ближнего зарубежья, но из 17 стран дальнего зарубежья, это и Латинская Америка, Азия, Африка, арабские страны, и, значит, вот, Китай. Из 17 стран дальнего зарубежья нас учатся студенты. То есть 24% наших студентов – это иностранцы. Вы можете сейчас прийти в институт геологии и сказать, что там вообще значит, вероисповедание, цвет кожи, там, это вот, как бы, язык – это совершенно раз, разнообразие. Это, с одной стороны, хорошо на сегодня, сказать, потому что это какая-то такая болезнь роста, потому что общение студентов. да, Не все хорошо знают пока еще язык русский. Да, вот. И вот здесь мы, конечно, идем навстречу, мы создаем англоязычные программы. Большая часть наших магистрских программ в ближайшем будущем будет англоязычной. То есть люди, которые знают английский язык, они смогут приезжать к нам и учиться вот уже на английском языке. Это, конечно, сильно упростит. Сегодня значит, у нас две программы на английском языке. Остальные вот шесть, они, пять, они русскоязычные. Магистерские программы. Вот. Но мы стремимся к тому, чтобы англогическим. Но, тем, тем не менее, не все же российские так сказать, студенты тоже знают английский язык. Хорошо, да? Ну, с другой стороны, надо было, конечно, знать. Поэтому, когда мы набираем, мы смотрим на Если у нас две группы получаются, то одна может на английском, другая на русском языке обучаться. То есть, это тоже возможности все эти существуют, варианты есть все. Да? Это магистры. Кроме того, мы сделали несколько магистрских программ, которые сертифицируем на международном уровне. И это наши программы. И у нас есть две программы совместно с другими университетами. Одна программа с Фрайберской горной академией в Германии. Почему с Фрайберской академией? Потому что Фрайберская горная академия – это... Знаете, вот это вот там, где Ломоносов еще в свое время учился, да, геологии смотрел, да, то есть это такой центр геологический, где э, самые фундаментальные знания дают в области геологии, практической геологии, да. Вот поэтому мы с ними заключили такое, такое соглашение. И вот сегодня наши студенты, они там учатся, магистры. Очень хорошие отзывы, кстати, получаются. Они, кстати, платят им стипендии даже. Вот. И, в общем, кто поступает, вот люди, которые поступают в Институт геологии, нефтегазовой технологии, они поставили себе такую задачу, могут вот обучаться на этих программах. Вторая программа – это Французский институт нефти. Почему Французский институт нефти? Потому что Французский институт нефти – это организация, одна из таких, вот, наверное, старейших организаций, где который работает, это частный институт, который занимается со всеми международными компаниями. Там и Shell, и British Petroleum, и значит, ExxonMobil. То есть, все эти компании очень большие доли исследований проводят в Французском институте нефти. У нас тоже с ними есть соглашение, значит, мы, мы там были, наши специалисты, они к нам приезжали. У нас есть совместный проект сейчас интересный, вот. и, на, и у нас есть совместная магическая программа. Значит, человек обучается в России, в Казани, и обучается, значит, в Французском институте нефти, получает диплом магистра и того, и того, и того института. Вот. То есть, вот такие. Значит, у нас очень большие перспективы взаимодействия со странами Латинской Америки. В последнее время, вот, мы, да, у нас около 20 кубинских магистров обучается. Это не просто бывшие студенты, это люди, которые работали в компании «Купет», в компании «Купет» и сегодня их количество будет увеличиваться. Кроме того, вот мы буквально перед Новым годом были в Колумбии. Колумбийская компания «Экопетроль» тоже выразила значит, свое желание, чтобы прислать студентов значит, из Колумбии к нам учиться. Тем более, что у нас сейчас очень большой проект с колумбийской компанией «Экопетроли» разворачивается по, именно вот по подземной переработке. Один э, из их проектов, связанный с подземным горением, мы будем сопровождать э, научное сопровождение по мониторингу вот этого горения. То есть, то, что мы в мире самые сильные в этом направлении, вот в мире мы лидеры в этом направлении. Вот мы Китае с Китаем заключаем сейчас такой же контракт. Значит, у нас в России несколько таких проектов существует. Да? И вот сейчас мы с Колумбией тоже будем такой проект делать. То есть, Конечно, это вот в практическом смысле, да? а в научном смысле мы работаем со многими институтами, у нас очень хорошие связи вот в области именно подземной переработки, нефтепереработки, вот, с практической точки зрения нефти и газа. Да? Это вот и в Канаде, и Стэнфорд, у нас лаборатория интересная, и в Турции, средневосточный технотехнический университет. Это Китай, значит, в Европе, значит, вот я уже говорил, французский институт нефти. Вот. То есть у нас в этом смысле значит, в Германии значит, у нас институты, несколько институтов, которые занимаются вот горением. Да? Вот, то есть в этом смысле науки у нас все-таки сквачено. Мы со всеми мировыми лидерами, кто занимается в этом направлении, мы работаем. Вот мы ежегодно проводим такую конференцию, которая стала уже знаковой. Это термический метод повышения нефтядачи называется. В прошлом году значит, она прошла, эта конференция, первый раз. Значит, президент Татарстана открывал эту конференцию. Значит, да? На нее приехали самые крупные специалисты в этой области со всего мира. Вот. Они выступили, все российские компании были значит, приглашены сюда, приехали специалисты. Была очень э, такая резонансная конференция прошла, в этом году мы проводим ее снова. Вот мы сейчас сдел хотим сделать ее как бы перемещающейся, возможно, следующую конференцию в 2018 году мы сделаем в Китае, потом сделаем в Латинской Америке. Да? То есть... Конференция очень привлекательная. Сегодня в мире все интересуются вот этой подземной переработкой. Вот. И я думаю, что это не зря. Это компания чувствуют что это огромный потенциал этой технологии. Вот. То есть, в смысле вот международного сотрудничества хорошая перспектива. Но не только в области нефти и газа. Да? Геология, она большая. В области исследования палеоклимата. У нас очень мощной лаборатория. В области стратеграфии. Сейчас мы создаем лабораторию определения абсолютного возраста пород. Это связано, вот, как раз говорил, с перемещением континентов, да, вот это вот э, интересные вещи, с образованием горных массивов, с образованием рудных месторождений, вот. в том числе и с образованием нефти тоже. Да. Вот эти э, фундаментальные вопросы мы их исследуем, конечно, и с другими научными центрами, среди которых самые крутые. Вот, это значит, э, э, Швейцарский технологический университет, с которым это вуз номер один в области геологии в Европе, вернее, в мире. И вуз номер один в континентальной Европе вообще как университет. Это самый лучший университет Европы, по сути дела. Да? Мы с ним очень хорошо работаем в разных направлениях. Так. ну И в этом смысле наши взаимодействия это и Соединенные Штаты, и Австралия, и Китай, и Япония, кстати, да, очень интересные. То есть, это, в этом смысле нет проблем.